Меряем выпуск третьего цилиндра. Еще снимать надо одновременно, чтобы оно было красиво. 28. Всем привет, друзья! Вы на канале Globus Moto, меня зовут Патрик. Сегодня будем замерять зазоры клапанов и поменяем натяжитель. На примере вот этого CBR600F4i на инжекторы. Как вы могли помнить из прошлых видео, я на нем уже померил компрессию, показал, как я это делаю на горячую, соответственно. Сейчас мотор абсолютно холодный, а я только пришел. И сейчас будем скидывать бак... Будем скидывать крышку Обязательно не забудьте сполоснуть Хотя бы немножко водой, сбить пыль Чтобы вся эта грязь и пыль не посыпалась потом вам под крышку Итак, начинаем разборку Давайте я пока буду разбирать Вот он натяжитель Это G24, последний который Две синие точки, это тот, который последний Отдельно приобрел прокладку, соответственно Хотя вроде я слышал, что они должны быть вместе Но суть не в этом, ладно Из за качество и стабилизацию Прошу прощения заранее Берем ключик на 10 и откручиваем здесь 4 винта. Да, ошибся три винта у меня здесь. Ну и у вас, наверное, если у вас и 4 i то же самое. Откручиваем крышку. Я запнул бумажки в свечные колодцы. Для того, чтобы туда не насыпать всякой гадости. Вам могу порекомендовать сделать то же самое. После того, как вы отпустили болты, они выкручиваются, ну у меня, по крайней мере, выкручиваются все руками. Насколько я помню, здесь, кажется, надо будет снимать радиатор, подвигать. Один болт, второй болт и третий болт. Крышка, она, конечно, висит очень плотно. Берем резиновый молоток и раскачиваем. Вот так вот. Вот таким вот образом постукиваем, раскачиваем. И спокойненько снимаем. Вот эти шланги сразу отключаем. Если вы уже добрались до клапанов, можете перемотать это видео минут на 8, наверное, вперед. Так, шланги снял. Этот шланг остается пока здесь. И потихонечку вытаскиваем. Насколько я помню, я так, наверное, не вытащу. Могу ошибаться, уже не помню. Столько занимаюсь сейчас осмотрами подборами, что уже начинаю подзабывать, какой мотоцикл, как там чего. Резинка сопротивляется, соответственно. Ее аккуратненько вытаскиваем, чтобы не повредить прокладку, потому что новой прокладки у нас нет. А вообще в идеале, конечно, надо менять ее по мануалу. Как только залезли, прокладку поменяли. Ну, по крайней мере, так написано в мануале. Везде пишут прокладка, new. Да, она в другую сторону прям хочет вылезти. Сейчас, короче, сниму радиатор. Немножко повешу его на шлангах, чтобы он уже висел. И спокойненько вытащу крышку. Получается, вот я радиатор отодвинул. Тут пришлось снять пластик с двух сторон, потому как очень тяжело было это все дело снимать. Тем более здесь есть фишка... Вентилятора К ней подобраться с пластиком очень сложно Так что я решил полностью разобрать пластик Снять здесь Вот так вот он висит и Вот эта фишка получается На ней бы тогда все это дело висело Отодвигаем вот так вот радиатор И спокойненько вытаскиваем крышку Вот таким вот образом Вытаскиваем крышечку Не теряем вот эти все зажимы Хомуты, которые были на шлангах Вот так вот все, крышку снято и теперь будем замерять клапана итак смотрим у нас вот эта вот площадка получается это постель плата постели так скажем вот и сейчас будем выставлять метки грм наверное, ну, метки коленвала для того чтобы правильно замерить кулачки и под ними будем замерять зазоры записывать себе в тетрадь ну что берем ключик на 17 и откручиваем Наше окошко, где мы можем а, твою мать посмотреть метки ГРМа. Очень плавненько, аккуратненько, потому что это алюминиевая крышка, можно сорвать чертовой матери. Итак, если вы не видели предыдущее видео, там где я сорвал вот эту вот крышку, там где я разломал вот эту вот крышку. Рекомендую вам посмотреть Перейдите по ссылке в описании Либо вот сейчас вот здесь вот наверху будет подсказка а Это видео вообще трэш а Это буквально я начал снимать то что я снимаю сейчас Но я не смог отлететь эту вот крышку Если хотите посмотреть вот об этом И о том вообще как я кладу герметик вместо прокладки Можете перейти по ссылке посмотреть Ну что перейдем к нашим баранам как говорится Я тут фонарь воткнул специально Чтобы вам было видно все Итак, у нас есть, вот это вот, на это не обращать внимания, это вы увидите, что было в прошлом видео. Это я высверливал. Вот здесь у нас есть метка, вот она. Вот по этой метке мы выставляем сейчас, будем выставлять метки ГРМ. Соответственно, мотор перед тем, как открутить эту крышку, сразу предупреждаю, если вы не смотрели предыдущий ролик, лучший мотор, чтобы был теплый, горячий. Сейчас просто у нас зима, январь месяц, конец января какой, 27 число Сегодня. И ну, как бы они прилипли очень сильно, и вообще не вариант был открутить. Поэтому рекомендую вам прогреть хорошенько мотор. А, в любом случае вам еще нужно будет померить компрессию. Вы померили компрессию. Пока добрались до клапанов, у вас уже мотор остыл, по сути. Но масло еще там более-менее разогрело. Здесь все тепленькое, И можно спокойно открутить эту крышку. Берем ключ на 14 и, ну, вернее, скажем, головку. И выставляем метки ГРМ. У нас есть вот буква Т. Буковку Т выставляем на метку ГРМ. Крутим обязательно по часовой стрелке, чтобы там, кстати, не было свечек. Так, смотрим, что у нас тут получилось. Чуть-чуть еще докрутить. Итак, что у нас получилось? Почти попал. Ну, там плюс-минус полградуса вообще не, не играет никакой роли. Я надеюсь, вам видно, что метка совпадает. И... Здесь у нас теперь получается, мы видим, что впуск у нас в поднятом состоянии. Ну, не таком, чтобы прям совсем поднятом, но у нас мы можем его замерить. Здесь впуск, выпуск первого цилиндра, второй цилиндр у нас закрыт, третий цилиндр у нас приподнят и четвертый цилиндр у нас закрыт. Соответственно, мы сейчас можем померить а, щупами, берем щупы, ищем где-нибудь в интернете информацию о том, какие должны быть. Клапана, вот я нашел на серджике, а у нас получается впуск 20 мм, 0,20 мм, извиняюсь, и выпуск у нас 0,28 соответственно, плюс-минус 3, это примерно у нас должно быть 0,17, 0,23, и выпуск у нас получается 0,25, 0,31, вот примерно как-то так, то есть желательно выставить 0,28 ну соответственно впуск 0.20 и выпуск 0.28. Начинаем смотреть. У нас получается Так, а тут получается не по метке стоит. Я немного ошибся. Выставляем метку ГРМ. Чтобы было Т. Я просто не сразу увидел. Чтобы была метка Т. Как мы видим, сейчас стоит метка Т. Не сама Т, а вот рядышком, которая у нее а, черточка. Выставляем. Смотрим здесь, обязательно, чтобы был X, совпал, и, соответственно, IN. Это впуск, чтобы совпал с разрезом крышки двигателя. И, соответственно, X, также, чтобы были они абсолютно параллельны. Соответственно, приступаем уже к настройке клапанов, к замеру. Впуск у нас должен быть 0,20. Вот берем щуп 0,20. Вот тут 20 зашла, и здесь 20-ка зашла. И теперь меряем этот третий цилиндр. Двадцатка вошла, здесь двадцатка вошла. Смотрим, войдет ли больше. Между градацией, если не ошибаюсь, по... Да, вот 23 у меня есть. Берем 23, третий, ноль И замеряем. Может быть, просто он больше, зазор. Соответственно, здесь у нас 23 не лезет. Здесь 23 не лезет. Смотрим тут на третьем цилиндре 23 зашел очень с натягом большим и здесь у нас получается здесь не зашел то есть здесь получается все в допуске и соответственно также вымеряем во всех остальных местах то есть на впуске 20 должно быть на выпуске должно быть 28 так покажу наглядно вот берем 25 28 и 30 и замеряем также выпуск не забываем снимать радиатор потому что по-другому вам не знаю, удастся ли вам вытащить крышку, но мне не удалось. Так, смотрим, 28 влазит или нет. Берем наше среднее значение. 28. Запихиваем его под кулачок. 28 зашел, очень с большим трудом. Очень с большим трудом зашел. 28, берем второй. Также зашел. Попробуем 30. Может быть здесь зазор большой. Нет, не идет, и тут не идет. Все, зазор у нас 28 в идеале. И также, соответственно, проходим по всем клапанам, проворачиваем коленвал. Сейчас просто наглядно покажу, чтобы было понятно. Как вы можете наблюдать, у нас получается этот третий вот цилиндр выпуск, он у нас опущен. Соответственно, нам нужно провернуть. Проворачиваем коленвал на 360 градусов. Свечи вытащили, чтобы спокойненько все это дело крутилось. Ставим метку Т Вот она примерно метка Т И смотрим картину Так чуть назад верну Сильно назад крутить не рекомендую Потому что можете открутить этот болт Ну так слегонца можно Вот так вот метка Т стоит Примерно вот как-то так Метка Т у нас стала. Замеряем теперь снова Тут вообще крайне удобно очень Берем номер 28 И замеряем есть, прошел. Есть, прошел. Очень с трудом. Соответственно, пробуем тридцаткой, чтобы не ошибиться, что тут не завышено. Зазор нет, тридцатка не лезет. И здесь тридцатка не лезет. Значит, здесь зазор нормальный. И таким образом замеряем везде. После того, как мы провернули и померили третий цилиндр, у нас, соответственно, в четвертом цилиндре впуск тоже освободился, поэтому следите за тем, как кулачки поднимаются. При первом положении у нас получается, что мы можем померить впуск и выпуск первого цилиндра, а, насколько я помню, впуск третьего цилиндра и выпуск четвертого цилиндра. Вот, соответственно, при повороте на 180 градусов мы можем померить то, что мы не смогли померить. А это получается у нас впуск и выпуск второго цилиндра, выпуск третьего и впуск четвертого. Так. Короче говоря, меряем, ставим только пометкам и смотрим, чтобы кулачки у нас были немного приподняты вверх. Все. То есть повернули пометки, посмотрели, какие смогли замерить, записали. А, повернули еще раз пометки, посмотрели, какие записали. Все. В принципе, ничего сложного нет. Если здесь все в допусках, закрываем и больше не переживаем. Итак, на этом мотоцикле все зазоры абсолютно соответствуют. 20 впуск и 28 выпуск. Смысла никакого снимать крышку я не вижу. Но а, очень часто спрашивают люди, каким образом. Снимать крышку, как правильно ее снимать, как правильно ее ставить. А, ну, в идеале просто сначала отпускаете все болты. Это у меня уже есть в остальных видео. Просто отпускаете. И постепенно по одному откручиваете. То есть там на три оборота 1, 3 оборота второй. У вас плавно-плавно плашка начинает подниматься. Вот, соответственно, закручивается то же самое. Здесь есть пронумерованные цифры, если вы заметите. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И понеслась. Девятый, десятый. И так далее. Так, а сейчас я буду менять натяжитель. Я выставлю сейчас ГРМ в ВМТ, в верхнюю мертвую точку первого цилиндра рисковать не буду, хотя многие пишут, что можно спокойно, не выставляя метку ГРМ, спокойно менять натяжитель. Я этого делать не буду. Не дай бог сорвется что-нибудь. Слово для тех, кто не знал, вот здесь есть специальное обученное отверстие для того, чтобы подлезть к натяжителю. Натяжитель цепи. Здесь откручивается именно вот таким вот образом. Итак, ставим ключик, получается, на откручивание. Ставим его на через вот такой вот карданчик. И постепенно откручиваем. Очень аккуратно и плавно, потому что там шестигранники. Их можно свернуть в башку. Вот таким вот образом откручиваем. То же самое теперь в верхнем. Теперь еще попасть надо с одной рукой. Камеру держу короче как то так вы меня поняли да кстати в камеру смотреть одновременно не не айс лучше конечно смотреть на деталь а в камере пофиг что будет фокус есть открутил короче говоря вот таким вот образом откручиваем все это дело и ставим уже новый натяжитель ну конечно мы же все уже открутили но вам я думаю как и мне понадобится вот такой магнит для того чтобы доставать потом болты которые падают мать их вот такой вот магнит кстати именно вот такой магнитик очень удобный с шарниром вот таким вот штангой типа под любым углом ну, не знаю прикольная вещица алиэкспресс также мы открутили натяжитель и давайте теперь его достанем вот так вот мы его достанем собственно вот он натяжитель вот оно все. Вот так вот он сделан. Что-то меня терзают смутные сомнения, что сделан он из натяжителя. Ну да ладно. Как они тут его подтягивают, я не совсем понимаю. Ну ладно. какой-то. А, вон шестигранник, теперь вижу, да. Вон он. Шлись под шестигранник. Один какой-то парнишка их делает, но... Пусть делает, но я лучше поставлю заводское. Такое, я считаю, надо ставить только если у вас есть свой механик, который будет за этим следить чуть ли не каждую тысячу. Итак, вот наш натяжитель. Мы сейчас сюда поставим прокладос и будем его устанавливать. Соответственно, сначала мы все обезжирим. А обезжирим и вот здесь. Что там полно масла. Ну, еще один косяк. То, что здесь у меня нет этого болта. Ха-ха. Потому -ха. что нужно было его снимать с предыдущего натяжителя. А у меня предыдущий вот такой. Где я буду брать болт, который закрывает? Не знаю, сейчас что-нибудь придумаю сюда. Впихну закрывашку какую-нибудь. Я нашел вот такой вот болтик, винтик. Для того, чтобы сюда запихнуть. По резьбе он подходит. Тут, я так понял, резьба 6 на 125 вроде. Вот он подошел, до упора закручивается. Тут, правда, резьба должна быть покороче. Вот. Но, насколько я понимаю, он здесь мешаться не будет ничем. Даже если мы сейчас полностью его скрутим. Вот такой вот винтик я нашел. И плюс ко всему еще сюда нужно какую-нибудь шайбу положить. Насколько я помню, здесь идет вот такой винт. Примерно вот такой вот винт здесь идет. Но у меня, к сожалению, этот винт, он вроде как от чего-то. Поэтому поставить я сюда его не могу. Вот. Но он очень похож. Там вроде тоже со шлицами на 10. И должна быть шайба. Ну то есть резьба здесь примерно такая же по длине. И она не упирается. И ничему не мешает. Соответственно, сейчас я беру вот этот винт. Я еще плюс ко всему подобрал его. Почему? Потому что он такой же по шлицам, как и вот здесь. дел с болтами, которые его прикручивают. То есть как бы одним и тем же ключом, не переставляя на восьмерку шестигранником или десятку, можно открутить сразу все целиком и полностью. Но нам нужна шайба. Тогда Алиэкспресс рулит берем шайбу подходящую должна быть, насколько я помню, медная вот она наша шайба все, теперь можно спокойненько собирать так, ну что, собираем наш натяжитель кстати, не вздумайте его после установки не вздумайте его докручивать он не должен быть докручен Так, здесь ставим, получается, вертикально наш шлиц вот здесь должно быть вертикально шлиц Вставляем наш ключик. Все, заблокирован. Никуда не выскакивает. А его отпускать только после того, как вы уже полностью хорошенько затянули номер прокладки. Это на паузу поставите. Номер натяжителя. Итак, наживили нашу прокладку. Наживили винт. Вернее, наживили, оставили. Смотрим здесь, чтобы обязательно прокладка не порвалась от винта. Все, воткнули здесь воткнули, постепенно наживляем и не закручиваем, пока не закрутим второй винт. Только после того, как вы наживили, вы уже можете, как подтянули оба болта, уже можно его закручивать. Берем опять же роток, на трещотку и не сильно, абсолютно не сильно, вот смотрите, чуть-чуть совсем, вот, вот этого достаточно. Не надо тут рвать резьбу Рукой не сильно тянем, не надо тут утруждаться. Теперь вытаскиваем нашу чеку и ничего не подтягиваем. У меня для подобных случаев есть вот такой вот специально обученный крючок. Выдергиваем и она отщелкнется сейчас. Все, натянулось. Не надо ничего выдумывать. Подтягивать, оттягивать. Глупости все это. Да, кстати, у тех, у кого большие руки, рекомендую отщелкнуть вам вот эту вот форсунку четвертую. Вам больше места будет доступа, чтобы туда подлезть руками. Что-то я только сейчас это отдуплил, совсем забыл про это. Итак, закручиваем наш новоявленный винт. У нас цепь уже натянулась. Это я увидел вот здесь, когда она отщелкнулась. То, То же самое подтягиваем. Не надо перетруждаться, переусиляться. Точно так же здесь закручиваем все-таки здесь не зря сделан не шестигранник а ключик сейчас попробую поменять болт потому что эта хрень не подходит и не совсем удобно его открутить или закрутить поэтому все-таки на хонде не идиоты работает вот так вот как обычно пробивал я шайбу этот болт не подходит берем вот этот вот болт который я не хотел сначала сюда его ставить но в итоге поставлю сейчас сюда его вот такой вот. И спокойненько можно будет его закрутить. Достал я шайбу. Соответственно шайба не магнитится, потому что она медная. И доставать, если вы ее уронили, придется только пинцетом или каким-нибудь зажимом. Магниту она, соответственно, не поддается. Дело в том, что здесь, если поставить вот этот вот болт с шестигранником, не получается подлезть. Что такое, блядь? У него резьба подлизанная. Возьмем другой. Короче говоря, сейчас я отпилю кусок. Вот так вот. Болгарка пильну. И будет нормальный короткий болт, как оригинальный. Что-то я в этом бардаке не знаю, где моя болгарка. Отпилю вот так сейчас. Да, кстати, те, кто отпиливает болты, рекомендую вам обязательно надевать гайку. Почему? Потому что вам гайка потом завихрение да, все делает назад. Вот сейчас она упрется. Вот она уперлась. И потом получается прогоняет резьбу с обратной стороны. То есть вам нет необходимости теперь проходить ее леркой или плашкой, как хотите. Прогнали еще раз резьбу, попробовали, есть ли, нет. Здесь, если, например, металл, то там алюминий, и вы можете резьбу всю похерить. Поэтому не рекомендую вам лишний раз пилить болты без вот такой вот гайки. Я на всякий случай пройду плашечкой от меня не убудет я буду спокойнее я взял именно такой же болт как идет вот я сейчас прогнал его. все заусенцев нет ставим шайбу вот такой резьбы за глаза хватит для того чтобы закрутить и чтобы там ничего не сочилось. все нам удалось вот я закрутил берем ключик на 8 здесь аккуратненько подтягиваем не надо сильно тянуть Легонца вот так затянули всё. Здесь узел готов Прокрутить еще немножко Несколько оборотов И посмотреть как будет себя чувствовать цепь Вот так вот прокручиваем У нас еще может быть отщелкнется что-нибудь Походу звезды меняли Что-то все какое-то новенькое совсем Цепь то поменяли здесь Как я уже говорил в предыдущих роликах А вот звезды Какие-то тоже как новые. Ну, в принципе все. Я здесь закончил. Крышку сейчас закручу. Здесь крышку накрываю. Буду приступать теперь к замене подшипника в рулевой колонке. Я вот взял оригинальный. Вот он. Раз, два, три. Вот он комплект. Но это видео я уже снимать не буду по замене рулевых подшипников. Я что-то устал снимать. Надо будет себе оператора где-то нанимать бесплатного да кстати не забываем здесь закрыть а то будем удивляться почему у нас не работает все фишки не забывайте на место ставить все здесь все готово здесь готово собираю потихонечку вот в принципе и все к сожалению не получилось у нас на этом мотоцикле показать как настраиваются клапана Просто смысла никакого не вижу Разбирать для того, чтобы показать Извиняйте, как есть Зазоры вы примерно поняли, да, как мерить А остальное, я думаю, есть на сайте Сержик.ру Зазоры клапанов на F4i Информация вся в интернете есть Все, всем привет Спасибо за лайки Также за дизлайки тоже отдельное спасибо Комментарии пишите Что не так, что так Только матом не выражайтесь А то я могу и огорчиться Все, всем пока с вами был Патрик, канал Глобус Мото и Honda F4i.